Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня мы будем с вами разбирать мой заказ по пятому каталогу на 100 баллов. Вот такие вот средства. моющие антижир мне заказали из новинок. Код данного средства 3701. Их мне заказали 4 штуки. Также мне заказали тоже из этой же серии из новинок. Ну, универсальное моющее средство. Код данного средства 3700. Данные средства мне заказали через бьюти-чат Vibery. Я выставляю акцию, тогда скидочки, новинки, и люди мне заказывают. Еще мне заказали вот такие вот пятновыводители. Жидкий код 362. Девушке нравится, она им пользуется, уже берет не первый раз. Сейчас у меня два, два таких вот, сред... заказала водителя жидких. И еще отбеливатель кислородный, безупречная белизна. От отбеливателя 3028, 30 объем 500 грамм. Средства у нас классные, хорошо отстирывают и при этом не съедают краску. Вещи остаются прежними. Такие вот гели для душа антистресса. Это у нас фавориты. Объем большой. 400 мл. Заказали. Еще заказали нежность и шелковистость. Вишневый цвет и хлопок. Код 2547. Гель для душа антистресс Код 2548. И вот такие вот с зеленым яблоком и мятой. Заказали 25,49 код данных или И вот уже поменьше объем. Идет у нас с ромашкой и овес, тоже гель для душа. Код 87,59. Вот такую вот масочку для волос у меня уже ее брали, заказали еще раз. Яркость и шелковитость с клевером и гранатом идет. Код у данной маски 1271. Шампунь, вот первый раз у меня такой заказали, женщина решила попробовать. Потом скажет свои отзывы. Это идет у нас мицеллярный деток шампунь для всех типов волос. Код данного шампуня 7722. Такой вот, шампунь питание и восстановление из серии Love. Код 2731. Он идет для всех типов волос. Тоже мой любимый шампунь. Кстати, девушке он тоже очень понравился. Я порекомендовала. Она его теперь у меня заказывает. Сейчас. Итак, код 1894. Данного шампуня. Объем 400 мл. Также мне еще заказали вот такие шампуньки. Они у нас были в прошлом каталоге новинки. С пионом. Код данного шампуня 8765. Это у нас шампунь-бальзам. Цветочная терапия. Для всех типов волос. Вот таких мне заказали два шампуня. И один мне заказали с ароматом розы. Тоже идет для всех типов волос. 8766. Код данного шампуня. Вот такой вот для деток. Шампунь-бальзам. Код 2690. Шампунь классный. не щипит глазки, детка. И очень нравится ароматный. Также заказали вот, у меня молочко для снятия макияжа. Василек и гранат. Код 0774. Такое вот средство. Гель-трансформер для лица заказали. 0,875. Посмотрим, Соня. Вот небольшой объемчик. Он работает классно. И вот из серии Биоси заказали интенсивная сыворотка, симулятор для роста волос. Женщина заказывает первый раз, будет пробовать. Код 202-638. Шариковый дезодорант, антипэспирант, код 25,90. Кстати, дезодоранты классные, у нас не оставляют белых следов на одежде И выполняют именно свои заявленные функции. Такой из новинок, большой объем у нас бальзам для стоп, гладкие пяточки 2ХЛ объем. Он идет 100 мл, код 12,90. Девушка брала у меня раньше в маленьком объеме, очень ей понравился, сейчас заказала у меня большой. Еще заказали вот такой вот крем. Антиперспирант для ног при повышенной кипотливости. Код 1642. Он идет с эффектом талька и легкой прохладной ментолы. Освежает. Из серии LAV. Крем для рук питание и восстановления. Вот заказали код 2585. И также из этой же серии крем для ног, питание и смягчение. Код данного крема 2579. же у нас без гигиены вот такой гель герметик для восстановления эмали зубов заказали. Код 1735. И зубную пасту вот из серии ноки с ароматом кокоса идет именно. Отбеливание для чувствительных зубов. Код данной пасты 2214. И заказали мне разные туши. Одна тушь у нас идет для ресниц. Код 5568. Еще заказали из новинок. Моделирующую тушь. 5767. объемная тушь для ресниц 52,38 таких у меня две штучки заказали черных даже три уже сама ошиблась и одну заказали 53,74 тоже объемная синий цвет и как же у нас без бадов в каждом заказе у меня есть бады для себя и для клиентов моих любимых вот, этот раз мне заказала, одна девушка заказала две омеги 369 код 15722 и еще одна женщина нам берет каждый каталог у меня Омегу цена ее не интересует, если скидка нет она ее берет на постоянной основе кстати, я тоже Омегу пью на постоянной основе вот такой вот у меня заказик а, вот еще мне заказали вот такую перчаточку она идет для вычесывания шерсти животных код 910-142. Это классная подкаточка. Такой вот у меня получился заказик для клиентов. И давайте с вами сейчас покажу, что же я взяла для себя в этом заказе. Конечно же, витаминки для себя я взяла. нее тоник. Кстати, они классно работают. Так как я переболела ковидом, проблемы стали с памятью временами. Они классно работают, помогают. Сейчас уже этого незамечаемо решила для профилактики еще раз их пропить. Код данных витамин 15732. По нашей цене, в принципе, не очень дорого выходит. У меня скидка 26%, так как я делаю каждый каталог заказы более 50 баллов. Так как я являюсь VIP-консультантом, кстати, этот каталог у меня 18. й В следующем каталоге у меня уже будут привилегии VIP-18. Я взяла себе так, вот, беру вот коктейльчики разные, как раз я взяла с малинкой. Всего за 840 рублей, на скидку 70%. Код данного коктейля 15652. И взяла на скид. у нас были в распродаже такие вот майонез провансали оливковый. Взяла сразу 5 штучек. Он все равно уходит где в суп, где в салаты, где в различные блюда добавляются. Решила себе тоже взять, попробовать вот такой вот антижир, моющее средство. О нем я уже говорила, код вам как называла. Ну, давайте еще раз назову. Код 30701 данного средства. Вот, конечно же, себе взяла шампунь. Эксперт. 400 мл, 1894 код. Вот такой вот у меня получился заказ на 100 баллов. Кому понравился обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, на все отвечу. Подписывайтесь на мой канал, всем буду рада. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока-пока.